Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости и зрители моего канала. Я всех рада приветствовать у себя на канале. В этом сюжете я покажу, как я готовлю напиток, здоровье и панацея буквально от всех недугов. У нас по соседству жила женщина, ей было около 40 лет, но выглядела она уже на 60. Ходила по больницам почти каждый день, но легче ей не становилось. К счастью, у нее был муж, который ей помогал, и в один момент она уже почти перестала ходить. Говорила, что все болит, и больше не могла ничего объяснить. Ни один врач не мог поставить ей диагноз. Прошло несколько месяцев, и я ее узнала с трудом. Она очень изменилась, выглядела она на свои года, была в отличном состоянии. Очень я удивилась и спросила у нее, что же она сделала. Что все болячки у нее как метло и смело. И она дала мне рецепт. На пол банку необходимо 3 столовые ложки луковой шелухи и залить кипятком. Но ни в коем случае не кипятить. Дать остыть и пить в течение дня несколькими глотками. За день нужно выпить пол-литра отвара. Пила она один месяц и стала просто неузнаваема. Этот рецепт ей дала женщина-знахарь, к которой она обратилась. Кто уже пил такой отвар, напишите, пожалуйста, в комментариях, от чего вам помог этот рецепт. Ну а я желаю вам крепкого здоровья!